Всем привет! Вы на канале VNG Build House. С вами мистер Геннадий и мисс Виктория. И в январе мы опубликовали видеообзор нашей мансарды, в которой пообещали, что когда мы наберем 100 подписчиков, проведем розыгрыш вязанного коврика ручной работы, который я связала сама. Он сделан из качественной трикотажной пряжи. И сегодня у нас радостная новость. Мы набрали 103 подписчика. Спасибо вам огромное, что вы с нами, что вы нас поддерживаете, ребята. И поэтому мы объявляем розыгрыш вот такого коврика размерами 40 на 60. Но, ребят, на ютубе нам видно не всех подписчиков. К сожалению, и по этой причине мы просим вас в течение нескольких недель, двух недель, начиная с сегодняшнего дня, а сегодня у нас 3 марта 2023 года, по 17 марта 2023 года включительно просмотреть видео, которое называется «Обзор мансарды 50 метров квадратных недорого, стильно своими руками». Будет ссылочка внизу и оставить под ним любой комментарий. Какой хотите, вы можете поставить цветочек или просто сердечко. И 18 марта 2023 года по вашим комментариям э, рандомно будет выбран победитель, с которым мы свяжемся по электронной почте и затем отправим наш приз чудесный по указанному адресу вам Почты России. Оставайтесь с нами. Будет еще много-много интересного. Это только наш первый розыгрыш. И те, кто смотрит нас впервые, присоединяйтесь скорее к нам. Ну что, двигайся, чтобы сохранять равновесие. Всем пока. Обнимашки, целовашки. Пока. Пока. Бай-бай.